Привет, добро пожаловать! Почти две разделить на три людей с биполярным расстройством были неправильно диагностированы в какой-то момент в своей жизни. Возможно, еще более тревожным то, что в среднем проходит 10 лет с того момента, когда, когда человек испытывает первый эпизод биполярного настроения, до получения лечения от биполярного расстройства. Такой разрыв в лечении является результатом широко распространенного непонимания о биполярном расстройстве и о том, как оно проявляется в эпизодах, а также общего неприятия к обсуждению этого стойкого психологического расстройства, особенно когда симптомы, особенно когда симптомы проявляются у молодого человека. Прежде чем мы рассмотрим на различие между БПД и биполярным расстройством, давайте уделим время тому, чтобы понять, что означают эти термины. Что такое биполярное расстройство? Согласно APA, биполярное расстройство – это группа расстройств настроения, при которых симптомы мании и депрессии чередуются. В DM-5, ТР и DM-5 эта группа включает в себя в основном следующие по Биполярное расстройство — Ай, при котором человек колеблется между эпизодами мании или гипомании и большими депрессивными эпизодами или испытывает их сочетание, и биполярное расстройство – Ту при котором человек колеблется между большими депрессивными и гипоманиакальными эпизодами и циклотимическое расстройство. Что такое пограничное расстройство личности или ПРЛ? Пограничное расстройство личности определяется как расстройство личности, характеризующееся длительным модель нестабильности в настроении, межличностных отношениях и самовосприятии, которое достаточно сильна, чтобы вызывать сильный дистресс или мешает социальному и профессиональное функционирование. Среди проявлений этого расстройства является самоповреждающее поведение, например, азартные игры, переедание и употребление психоактивных веществ, Напряженные или нестабильные отношения, неконтролируемые вспышки гнева, неуверенность в себе, пола, целей и преданности, изменчивое, саморазрушительное поведение, например, драки, суицидальные жесты или хроническое чувство пустоты и скуки. В целом, БПД – это тип расстройства личности, который заставляет людей чувствовать, думать, относиться и вести себя иначе, чем людей без этого расстройства. Биполярное расстройство это тип расстройства настроения, это категория заболеваний, которые могут вызывать серьезные изменения настроения, качество и степень. Первое основное различие заключается в том, что биполярное расстройство это первичное расстройство настроения, в то время как пограничное расстройство это первичное расстройство личности, характеризующееся длительной межличностной дисфункцией. В результате биполярное расстройство проявляется в эпизодах настроения с интервалами равновесия между ними, называемыми базовой зоной настроения. В результате симптомы биполярного расстройства определяются как эпизодические. В отличие от этого, пограничное расстройство личности это когда состояние, симптомы сохраняются во всех состояниях настроения. Как базовая зона настроения биполярного типа, люди с пограничным расстройством личности выглядят приятными, спокойными или собранными. Независимо от эмоционального состояния, пограничная личность часто определяется постоянным запутанным и хаотичным нагромождением межличностных связей и самовосприятия. Различия в подходах к лечению. Чтобы держать свое состояние под контролем, большинству людей с биполярным расстройством требуется пожизненное лечение. Оно часто включает в себя прием лекарств, такие как стабилизаторы настроения, антипсихотики и антидепрессанты. Люди с биполярным расстройством могут получить пользу от терапии, чтобы лучше понять свое состояние и выработать стратегии преодоления. Люди с пограничным расстройством личности часто требуется длительное лечение. Используются особые виды психотерапии, чтобы помочь людям справиться с импульсами, чувствами дистресса или гнева и эмоциональной сверхчувствительностью к социальным взаимодействиям. Иногда используются лекарства, чтобы помочь справиться с этими симптомами, но они не всегда помогают и не являются основным направлением лечения пограничного расстройства личности. Кратковременное пребывание в больнице иногда необходимо для преодоления кризиса, представляющего угрозу безопасности и благополучию человека. Причины симптомов Сдвиги настроения при БПД обычно провоцируются стрессовым фактором окружающей среды, например, разногласия с любимым человеком. Сдвиги настроения при биполярном расстройстве могут происходить внезапно, без каких-либо триггеров. Циклы сна. В периоды мании и депрессии у людей с биполярным расстройством сильно нарушаются циклы сна. Люди с БПД обычно склонны имеют регулярный цикл сна. Факторы риска. Связь между биполярным расстройством, расстройством и генетикой до сих пор остается загадкой. Биполярное расстройство чаще встречается у людей у которых есть родители или брат или сестра, страдают этим заболеванием, чем в общей популяции. Однако большинство людей, у которых близкий родственник, с этим расстройством не развивается. Пограничное расстройство личности является генетическим и может передаваться от, от одного человека к другому в семье. Исследования показывают, что люди с ППР в пять раз чаще имеют близких родственников члена семьи с расстройством, например, брат или сестра или родитель. Итак, обнаружили ли вы, что себя связанным с чем-либо из-за того, что мы здесь упомянули? если вы или кто-то из ваших знакомых серьезно борется с вашим психическим и эмоциональным состоянием, пожалуйста, обратитесь за помощью и поговорите с специалистом по охране здоровья уже сегодня. Обращение к нужному специалисту может стать отличным первым шагом, чтобы вернуться к нормальной жизни. Чему вы научились? О чем вы хотели бы узнать больше? И каков был ваш опыт? Расскажите нам об этом в комментариях. И как всегда, спасибо большое, спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.